Добрый день. Приехали из Белгорода в Татарстан за автомобилем КАМАЗ, КМУ, ХАЙОМ 216. Все проверили, все работает, все хорошо. Спасибо Ренату. Приезжайте, покупайте.